Всем привет! Рад вас видеть, рад встречи. В последнее время я давно не выкладывал ролики. В эти времена я был жутко занят, Делали ремонт ванной. И заодно я собирал интересные материалы для вас, чтобы вы смотрели и наслаждались. Но сегодня я хочу рассказать про океана. В океане таится множество тайн и секретов. Океан – это вам не море. Море не сравнится с океаном, в океане более интереснее. Также в океане не все изученные морки животные до сих пор, и у меня всего 12 интересных случаев про океана. Давайте смотреть! Поехали! В одном месте в Германии, в каком-то городе рядом с океаном, произошло кораблекрушение. В контейнерах находились шоколадные яйца, Киндер. Я думаю, все знают, что такое киндер и шторм. И все шоколадные яйца поплыли к берегу Южной Германии. Люди увидели такой беспорядок и начали заняться уборкой. К ним присоединились дети и детсада, которые собирали игрушки в одно удовольствие Здорово, если бы вы увидели такой случай, то, конечно, все, бы, все игрушки бы себе взяли. В Японии мужчина был фанатом фирмы мотоцикл Херли Дэвисон. Так вот, у этого мужчины был свой мотоцикл в своем городе Йокогана. В это время мужчина успел довезти свой мотоцикл в контейнер во время шторма. И шторм нес этот контейнер с мотоциклами в океан и пробыл там в течение три года. Прошло несколько лет, эта контейнер прибыл в Колумбию. И жители связались с этим человеком. Тот человек решил вернуть свой мотоцикл обратно в США, на музей. Мотоцикл был в не очень плохом состоянии, его можно восстановить. виски, алкогольные продукции. В Эльсе обнаружили бутылку виски 1901 года. Оказывается, что в 1899-01 году в океане были парусы которые взяли бутылки и везли в нужную точку. Прошло кораблекрушение и все бутылки исчезли в океане. Прошло много лет и бутылки начали попадаться в Новом Зеландии и Уэльсе. Бутылки были очень старые, кому-то отрисован человеком и в итоге не получилось. То получали бутылки через много лет доставляли по адресу представляете в такая большая выдержка а что если его выпить Корабль-призрак В США, Аляске, увидели странный корабль и решили приблизиться к нему. И этот корабль был для ловли рыб. Хотели привезти к берегу, но высшие люди сказали, что не надо. И начали отстрел по кораблю. Люди выполнили приказ, затопили старый корабль. Может, вы считали что-то корабли и решили побыстрее от них избавиться? Зачем мне так? Если были бы в России, его бы сразу взяли на обследование. Странное яйцо, молодые парочки прогулились по берегу после происшествия цунами в Японии, гуляли по берегу, молодые парочки что-то увидели, форму похожа на яйцо, размер яйца похож на большую свинью со странными узорами, На кадре видно, что молодая девушка решит ну, детство ногой. Без эффектов. Пишут, что это объект признан и НЛО. Что же такое? Если у вас есть информация об этом, напишите мне. Самолет 1902 года во время Второй мировой войны. Самолет оказался в Уэльсе. А на самом деле самолет упал в глубину океана. И после нескольких лет цунами его выбросило на берег. Уэльс. Молодая семья увидела странный объект и вызвали органов. То самолет оказался бомбардировщиком барб... P-38. Люди ее вытащили и передали в музей. Гигантская труба В Англии обнаружили гигантскую трубу с размером 100 метров с диаметром 8-10 метров Изначально планировали трубу перевести в Алжир Из-за сильного шторма корабль потерпел крушение и трубы потерялись в океане Четыре штуки нашли, а еще восемь штук свободно плавают в океане. Трубы доставляли из Норвегии, и вот так и не доставили. Говорят, что трубы до сих пор в Англии, а может убрали? Странное животное. В Японии, после цунами, появилось что-то такое. Камень, валун, либо животное. Это историческое животное из глубины океана. Мужчина на камеру что-то указывал, похоже на непонятное существо. Итак, что же такое? Ответа так и нету. Вы знали, что существует очень много вид акулов: белая, синяя, серая акула-молот. А есть акула, так называется, глубоководная. Она живет на глубине 1500 метров, и она очень редко появляется наверху. Поэтому ученым трудно найти их. И был случай в Филиппины. И Эта акула каким-то образом умерла или бросилась на берег. На берегу жители увидели такую акулу, для них было чудо. У акулы нет зубов, длина составляет 6 метров, а вес примерно 200-300 килограммов. У акулы очень большой рот. У акулы лицо немного похоже на человеческое. Смотрится жутко. Все знают про ЛЕГО, это конструктор и груша. можно создавать что угодно, и цена этой фирмы очень дорогая, и случай был, что в океане плавала кукла ЛЕГО высотой 2 метра. И также не рад видели куклу в разных точках Европы. И люди с недопониманиями обратились к компании ЛЕГО. И компания не может дать ответ по вопросу. Компания производила куклы, а кто их раскидал по Европе, неизвестно. Это видео снято в 2007 году, если бы в нашем времени их, то можно было бы найти. На этом тема закончилась, спасибо за то, что вы посмотрели мое видео. Я надеюсь, что вам понравился ролик. Я надеюсь, что будет еще больше просмотров на моем канале. Можете подписаться на мой канал, отправить своим друзьям. Чем больше подписок, тем больше активности. Если подписка будет трудом идти, то к я трудом буду выкладывать ролики. Все вы сами можете сопроявить активности, и то я также буду следовать за вами. Так у слышащих блогеров. У них такая же тактика. Поэтому не от меня зависит. От вас. Как у вас будут активности, так и у меня тоже будет. Я вас не заставляю. Это вам решать. Спасибо за просмотр. Мы еще раз встретимся.